Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем и прямо сейчас о качестве красноярского бензина и о будущем КНП. Поговорим с гостем у нас в студии Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России. Доброй ночи, спасибо, что пришли. Вы проводили тестирование вот, относительно КНП. Что показало? Доброй ночи. Ну, мы проводили тестирование КНП. Мы в общем проводим проверку не только проверяя качество топлива, ну и соответствие автозаправочных станций всех норм. То есть это и соблюдение норм безопасности, соблюдение норм требования к экологическим стандартам, mm -hmm. соблюдение норм требования топлива. В сегодняшний момент на некоторых автозаправочных станциях КМП мы стали обращать внимание, что до сих пор продается 80-й вид топлива. Когда мы обнаружили такую, одну из автозаправочных станций в городе Сосновоборске, задали вопрос оператору который присутствует на данной автозаправочной станции, нам объяснили, что мы вам лично ничего объяснить не можем. Вот есть паспорта качества, смотрите там. На паспорте качества указано, что топливо взято с нефтебазы, с цистерны и номер этой цистерны. Э, нигде ничего не указано, откуда это топливо привезено, когда начали уточнять информацию. Э, у, по горячей линии, где же все-таки было взято это топливо, откуда оно было привезено даже на саму нефтебазу, нам никто так пояснить и не смог. То есть неизвестно на сегодняшний момент, где заправляется, ну, где закупается э Красноярск нефтепродукт. Неизвестно вообще, кто их контролирует из надзорных органов, потому что вот в том же Сосновоборске автозаправочная станция ну, не соответствует нынешним нормам вообще. То есть она открыта полностью. То есть ливневые талые воды полностью омывают автозаправочные колонки. Неизвестно, куда уходят сами ливневые воды. Неизвестно, чистились ли емкости автозаправочной станции. Ну и вообще там такое ощущение, что с Советского Союза там ну, не ушли вообще. И таких автозаправочных станций мы встречали и в городе Красноярске, это промежуток между Северным и Солнечным, где mm -hmm. находится автозаправочная станция КМП. Как сейчас собирается КМП выходить из той ситуации, которая сейчас существует, если у них и нефтебазы процентов, наверное, на 80 изношены? То есть здесь КМП, надо все-таки, наверное, задуматься и о продаже старого какого-либо оборудования, восстановление того, что есть, и как-то поднятие бизнесом. То есть, скорее всего, должен быть какой-то новый маркетинговый отдел. Это должно быть в первую очередь сдержание цен, потому что на сегодняшний момент мы видим, что крупные пришедшие игроки, там, Роснефть и Газпром-Нефть, просто диктуют эти цены. И как с этим справиться КМП при нынешнем руководстве? Будут ли какие-то либо перемены? Здесь очень много тайн, ну и непонятных вещей. Понятно, что пока еще программы оздоровления, то, о чем говорят в правительстве, нет. Но, тем не менее, у вас сложилось впечатление какое-то, почему предыдущее руководство не занималось развитием? Почему выручка падала? Вот если у вас... Ну, скорее всего, точных документаций нет. Но, скорее всего, здесь были заинтересованы какие-то личные интересы каждого руководителя, каждый тянул на, свою, на себя лямку. Мы видели, при условии, что происходили модернизации автозаправления, станций. При этом при всем Край заявляет, что КМП становится невыгодным и от него хотели избавиться в начале этого года. Затем, видимо, услышав народ о том, что это действительно один из рычагов регулирования цен на рынке, потому что можно воздействовать при помощи Края на ценообразование в городе и Крае. Это северный завоз обеспечение северного завоза. И кто этим будет обеспечивать, если бы, к примеру, купил бы тот, тот же «Газпром» или «Роснефть» КМП? но ну, мы прекрасно бы увидели монополию цен. Причем, если сравнить, у нас в Красноярском крае на сегодняшний момент одна из низких цен в сибирском регионе. Потому что другие регионы, там, где уже присутствуют винки, уже давно цены совсем другие. отличаются порядка 2-3 рублей. Но при этом качество очень многих не устраивает. И качество многих не устраивает, причем вот... Ту проверку, которую мы сейчас провели с точки зрения жалоб, это процентов, наверное, 20 автозаправочных станций имеют плохое качество. Естественно, это будет разжижаться, так как мы сейчас идем сплошной проверкой, но сам факт, качество до сих пор страдает. Спасибо большое. Егор Фролов был у нас в гостях.